конкретные торговые рекомендации, основанные на техническом анализе, также фундаментальные посты, в том числе и по фондовому рынку. Поэтому точно найдете то, что вам прям придется по душе. Ну что ж, мы продолжаем следить за динамикой доллара, рисковых инструментов. Судя по всему, судя по тому, что мы видим последнюю торговую, в последней торговой сессии можно предположить, что трейдеры перед заседанием американского регулятора, которое состоится через две недели, решили все-таки дать возможность отыграться покупателям рисковых активов и продавцов доллар. Но еще раз обращаю ваше внимание, друзья, то, что общий фундаментальный фон он ни грамм не изменился, и техническая коррекция – является лишь подтверждением здорового тренда, который ранее сложился, в частности, для индекса доллара. Это восходящего движения для рисковых инструментов исключительного тотального давления. Совсем скоро наступит тот самый день, когда американский регулятор в очередной раз повысит процентную ставку и тогда все покупатели доллара тут же вернутся на рынок и мы увидим индекс американской валюты на новых локальных максимумах. Не забывайте, друзья, то, что в тех условиях, в которых сейчас существует американская валюта, нет ровным счетом ни одной причины, по которой можно было бы говорить о среднем и долгосрочном ослаблении этого инструмента. Сейчас индекс доллар находится на отметке 111 73 напомню что в прошлую пятницу вышли данные по роничным продажам сша и мичиганскому индексу доверия потребителей роничные продажи показали нулевую динамику и для нас такая статистика стала еще одним подтверждением того что высокие цены начинают уже влиять на потребительскую активность тормозя ее. и это также еще и сигнал для самого американского регулятора чтобы опять же, американский центральный банк, обязательно в кавычке возьмем такое выражение, должен предпринимать дополнительные меры усилия, чтобы стабилизировать цели. Что это за меры? Я допускаю, что американскому федеральной недельной системе необходимо все же увеличить объемы количественного ужесточения, то есть активнее сокращать баланс. Ну и как минимум я абсолютно уверен в том, что американскому регулятору нужно активнее повышать процентные ставки. И в тот момент времени, когда прямо сейчас трейдеры убеждены в том, что 2 ноября американский регулятор четвертый раз подряд повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, я не отказываюсь от того, что говорил ранее. Я сторонник идеи того, что ключевую процентную ставку США нужно повышать активнее и сразу на 100 базисных пунктов с 3.25 до 4.25 и я надеюсь то что американский регулятор на данном этапе осознает необходимость своих проактивных действий потому что если опять же и дальше тянуть резину то через какое-то время через квартал американскому регулятору придется просто понять что много времени упущено, инфляция остается на высоких значениях, а базовый индекс потребительских цен по-прежнему в траектории восходящего движения и регулярно обновляет многолетние максимумы. Если, конечно же, такой сценарий реализуется, то тогда правы окажутся эксперты Goldman Sachs, которые ожидают, что уже где-то со второго квартала следующего года американскую экономику ожидает рецессия. Я надеюсь, что Федрезерв все-таки... Осознает все эти риски и даст рынку более мощный инструмент борьбы с высокими ценами. Поэтому я готов к этой агрессивно жесткой монетарной политике. И рекомендую вам тоже готовить, друзья, заранее. Понимая, что при таком курсе у индекса доллара только одна дорога по-прежнему вверх. Европейская валюта 0.9846. 27 октября состоится... Заседание Европейского центрального банка именно это фундаментальное событие станет триггером для дальнейших движений европейской валюты. Я допускаю даже, что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов, но все равно, друзья, это не то решение, которое могло бы поставить ЕЦБ, как бы. В одном плоскости действиями американского регулятора ЕЦБ будет существенно отставать по именно темпам ужесточения политики евро, в связи с этим будет проигрывать доллару. Goldman Sachs рекомендует использовать текущую коллекцию, которая по мнению аналитиков этого банка, может также снова, как и ранее, опять же, две недели назад, повториться до паритетного значения, использовать для того, чтобы открывать короткие позиции. ну это для тех, кто ранее, опять же, не видел перспективы для развития нисходящей динамики. Я рассчитываю, что среди вас таких нет, друзья, потому что эти перспективы были крайне однозначны. Евро остается в числе главных аутсайдеров. Британская валюта 1,1384. Мы, как и, наверное, вся общественность, следим за политическим кризисом который сложился в англии в пятницу после отставки квази квартенда министра финансов на его место был назначен Джереми ханта который честно которому есть определенного рода вопросы потому что раньше он чем только не занимался и был министром здравоохранения министром иностранных дел Придутся к месту, я имею в виду по бюджетным стимулам, по дотациям и субсидиям для населения. И если речь пойдет об отставке леса Траст, то, соответственно, фунт окажется очень быстро в числе... Самых активных и самых основных аутсайдеров рынка с потенциалом потери там в несколько на сотен на пунктов. И чтобы не оказаться не в то время, ни в том активе, я рекомендую не лезть в британскую валюту на текущем этапе. Рынок нефти 92.28 все пока что без изменений. Да, опасения связанные с потенциальными ограничениями из-за роста количества новых случаев коронавируса в Китае, они актуальны, но до локдаунов точно дело не дойдет, и просто нужно подождать, когда рынок сфокусируется на рисках глобального сокращения предложения. И это, в конечном счете, подтолкнет рынок нефти к максимуму, который мы видели уже неделю назад, это в районе 95-96 долларов за баррель. И впоследствии пойдем еще выше. Американский фондовый рынок также, шор, друзья, остается в приоритете, потому что жесткая монетарная политика не сопоставима с фундаментальным ростом американского фондового рынка и то что сейчас идет восходящее движение это коррекционный откат доллар иена 148,86 совсем рукой подать до планки 150 это сейчас уже максимальный уровень с 1990 года и держим руку на пульсе как и ранее ждем интервенции тем более что прям все чаще звучат вербальные заявления вбросы руководства Банка Японии, Министерства финансов Японии о том, что контроль над курсом проводится крайне тщательный, и ведомства готовы вмешаться для того, чтобы остановить дальнейшее направленное ослабление курса национального актива. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!